Всем привет! Каждый день команда «Универньюз» готовит для тебя порцию свежих студенческих новостей. В эфире я, Диана Шилова, и мы начинаем. Почему Казань должна стать столицей тотального диктанта? Пять фигуристок из КФУ выступят на универсиаде. Студентка КФУ – чемпионка Приволжского федерального округа по легкой атлетике. В апреле пройдет всемирная акция «Тотальный диктант-2019». Почему Казань должна стать столицей тотального диктанта, мы расскажем в нашем сюжете. 2018 год в Татарстане был назван Годом Льва Толстого. В КФУ было проведено множество мероприятий, посвященных писателю. Значимой точкой стало открытие во дворе главного здания университета бронзового бюста «Классика», подготовленного в рамках проекта «Аллея российской славы». В мероприятиях были задействованы все сотрудники и студенты КФУ. Год Толстого в Республике Татарстан и Казанском федеральном университете усилил роль республики и вуза в распространении русского языка, литературы и культуры и прочно связал в сознании. Мирового сообщества имя Льва Толстого с КФУ. Благодаря сотрудникам университета мероприятия, посвященные писателю, вышли за пределы России и были проведены в Японии, Польше и Испании. В церемонии закрытия и других мероприятиях года Толстого в статусе почетного гостя принял участие Владимир Толстой, советник президента Российской Федерации по вопросам культуры. 13 апреля пройдет всемирная акция «Тотальный диктант 2019». Один из четырех фрагментов диктанта основан на рассказе Льва Толстого про зеленую палочку. Автором диктанта стал писатель Павел Басинский, написавший ряд произведений о великом классике. Для тотального диктанта остается выбрать столицу. Сейчас выбор идет между пятью городами. Казань, Пенза, Ставрополь, Таллин и Ростов-на-Дону. Если бы я голосовал, я бесспорно голосовал бы за Казань, это очевидно, потому что это очень Толстовский город. Павел Басинский последние годы, может быть, один из самых ярких авторов, написавших о Толстом, три очень таких серьезных исследования. И мне кажется, что просто логично и сам здравый смысл подсказывает, что Казань была бы идеальной столицей для проведения тотального диктанта в наступающем 19 году. 2 февраля состоится защита проектов от каждого города. Претенденты будут оценивать в соответствии с опытом проведения подобных мероприятий, обеспечением и наличием больших площадок для проведения и другими критериями. Я считаю, что столицей тотального диктанта должна стать Казань. Казань ⁇ это город, который в объединяет много народностей, много национальностей, в котором так соседствуют и дружно живут татары и русские вот уже много-много лет. Поэтому Казань по праву должна считаться столицей тотального диктанта в следующем году. В случае победы в Казани Казанский федеральный университет станет площадкой номер один для проведения диктанта. Диана Шилова, Артем Тупичкин, Универньюз. Лучшие результаты сезона по легкой атлетике в мире и Европе показаны в Новочебоксарске. С 11 по 13 января в городе стоялось первенство Приволжского федерального округа по легкой атлетике. В соревнованиях приняли участие свыше 800 легкоатлетов, которые в течение трех дней разыграли 32 комплекта медалей в разных возрастных группах. С 11 по 13 января в Новочебоксарске состоялись чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по легкой атлетике. В составе сборной Татарстана выступили четыре студентки КФУ. Регина Якупова, Юлия Яговкина, Долида Галимова и Мария Урбан. Я бежала 200 метров, то есть мы приехали, мы планировали приехать на один день, выступить, уехать, но произошла такая ситуация, меня попросили остаться выступить на эстафете, 4 по 200, и вот соревнование Протянулись на два дня, мы заняли первое место на эстафете еще. Студентка КФУ Регина Якупова стала чемпионкой ПФО в эстафете 4 на 200 метров, рассказал тренер сборной Наиль Минибаев. Мы соперниками были а, а, девушки из Чувашии, а, также бежала в финале с а, девушкой из Татарстана и из Чувашии. По итогам состязаний будут сформированы сборные команды регионов округа для участия в первенствах страны.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 Главным спортивным соревнованием для студентов является универсиада. В этом году она пройдет в Красноярске. А кто представит на ней Казанский федеральный университет, мы расскажем прямо сейчас. Пять студентов Казанского федерального университета выступят на универсиаде 2019 в Красноярске на соревнованиях по синхронному фигурному катанию в составе команды «Татарстан». Казанская команда она считается одной из сильнейших в России, Вчера у нас закончился чемпионат России, мы приехали оттуда с серебром, заняли второе место, и это на самом деле очень достойно. КФУ на универсиаде представят Юлия Забнина, Институт математики и механики имени Николая Лобачевского, Ильвина Кабирова, Институт филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого, Диана Павлова, Институт международных отношений истории и истории востоковедения, а также Арина Пашина и Адилия Шарафиева из Института социально-философских наук и массовых коммуникаций. За каждой из фигуристок стоит свой путь становления в спорте. Я начала заниматься еще в раннем детстве, с пяти лет. Так получилось, мама сказала, хочешь пойдем на каток покататься? Я сказала, да, меня привели на каток, и вот 16 лет я уже занимаюсь фигурным катанием. Сначала это было так, для себя, для здоровья, но потом пошли результаты, пошли хорошие успехи. Команда «Татарстан» является основной от России на предстоящие соревнования. Второй от страны является команда из Саранска. Главными соперниками, конечно же, являются для нас финны. Они очень сильны в этом виде спорта. Но мы готовимся усердно, плодотворно, все силы отдаем и надеемся, конечно же, на победу. Ну, Мы будем делать все, чтобы победить, потому что для нас это очень важно, и мы готовимся только к победе. Помимо Универсиады в Красноярске перед командой стоит еще много важных спортивных задач. Мы поедем на чемпионат мира, который пройдет чуть позже в апреле. В начале апреля он пройдет. Но до да, чемпионата мира еще очень много важных стартов, соревнований, в том числе Универсиада, Хорватия. Там тоже будет международный этап у нас. Мы готовимся активно. Артем Тупичкин, Виолетта Басова, Универньюз.